Рога отрастут, хвост отрастет, забеременеть не сможешь. Ха -ха -ха -ха. В Америку там вот это подавай, в Европу вот это подавай. Раньше кололись, так сказать, только на реке, а сейчас колятся все. Ты вакцинировался? Буду Обещаю вам снизить зарплаты на 20 процентов, если вы не вакцинируетесь. Понятно? вопрос людей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Игорь Владимирович, меньше, чем через неделю у нас будет локдаун снова или полулокдаун. Чувствуешь, у меня уже тик, нервный. Так вот я и хотела спросить, вы как обрадовались, передохнете недельку, какие планы вообще? Не то, чтобы я обрадовался, но как бы вот уже это стабильно воспринимается, вот это. Смысл такой, это не локдаун, а очередная информационная кампания. Вот надо создать какую-нибудь заварушку, чтобы QR-коды требовали. Я сейчас в кафе вот заехал, мне не дали кофе, сказали, все, уже два дня, как, значит, вот этот непонятно полулокдаун, да, кофе продают, но вот все на вынос, да. Выгнали, кофе вручили, и сказали, давай болить. Вот. Это такая информационная кампания, что надо вот поосторожнее, значит, в масках ходить, там, предохраняться, там, ревивки делать и так далее. Вот все, способ проведения информационной кампании. Ну, немножко такой странный, но с другой стороны, ну, посмотри, что такое, Два года уже или сколько? А, нет, еще не два. Еще только 30 процентов привившихся. Сравни. Там 98 процентов привившихся там, Германии и так далее, там, Израиль и так далее. Ну Вот у нас народ такой, покарак, так сказать, на горе не свистнет, поэтому, наверное, будут опять нарастать какие-то меры, там, принуждения в корпорациях, там, везде. Там, Собянин объявил, что все там карты социальные будут заморожены опять пенсионерам и так далее. Вот. Ну, все это делается для того, чтобы люди ну, пробивались люди обращали внимание и так далее. Ну, значит, наверное, нет другого выхода. Вот. У нас все так делается, значит, и мы просто продолжаем жить вот этой вот жизнью. Мы не верим друг другу, мы не верим правительству, мы, мы ничего не, мы вот пока нас самих, так сказать, не превышит, мы считаем, что коронавируса нет. Но эта информационная компания стоит бизнесу конкретных денег. Как вам кажется, насколько адекватна эта мера, когда, например, метро работает, театр работает, а кинотеатр и ресторан не работает? Как предприниматель и бизнесмен, я скажу, очень неадекватно это все. Бизнесменам тяжело, именно когда они видят, что, ну как, вот здесь можно, а здесь нельзя и так далее. Как будто бы глупость. Ты знаешь, на этот раз, значит, правительство смекнуло. Они же ввели возможность тем, кто привился, да, ходить на работу. Ты понимаешь, сейчас все так создано, что те, кто сделал прививку, у них меньше ограничений в этом вводимом локдауне. Ну, во всяком случае, по постановлению Собянина так. Вот. то есть, Опять же, все делается для того, чтобы объяснить людям, если ты пошел, привился, ну у тебя будет больше возможностей в этот локдаун. Да? Я сам страдаю, наши ребята страдают. Мы сейчас фестиваль живут, собираем. Я не знаю, как теперь отменять, переносить или план Б включать, когда ну, онлайн-фестиваль будем делать, да? Ну, пока не знаю. Но мы будем делать фестиваль, в любом случае, если что, сделаем даже подпольный фестиваль, и никакая коронавирусная инспекция, ну, которая проверяет там вот это все, да, соблюдение правил, не сможет нас заловить, я обещаю. Мы что-нибудь придумаем, короче, ребята, и вы что-нибудь тоже придумываете, потому что я вижу очень много способов, когда люди обходят эти все законы. Вообще, давай не будем учить людей, как обходить законы, давай, не, вырежи это, вырежи вот это все, вырежи. Пропаганду противоправных действий. Не-не-не, Я, не, да, понятно, что можно, но нельзя. Да? А то, что вот нельзя, то вот иногда тоже не можно, потому что больно будет. Вы как-то мотивируете своих сотрудников на то, чтобы они делали вакцины? Может быть, грозите увольнением, еще как-то? Дорогие сотрудники, компании, к которым я имею отношение. ребят, значит, я вам добровольно, принудительно всем поручаю вакцинироваться, значит, обещаю вам снизить зарплаты на 20 процентов, если вы не вакцинируетесь, понятно? значит, приведение исполнения поручаю сделать немедленно. Вот так я поручаю вакцинироваться, да, конкретно все. Я вообще за то, чтобы мы снизили все-таки пороговое значение невакцинированных. ну, знаете, когда 70 процентов вакцинированных Резко снижается распространение инфекции, поэтому оно а сейчас только 30, Там еще два раза работать, поэтому да, я как владелец корпорации, как влиятельное лицо буду стимулировать своих сотрудников вакцинироваться. Кстати, ты вакцинировался? Пока нет. Вот так вот, ребята, я вылавливаю и деньги фонд специальный, знаете, фонд завожу и эти деньги на них мы строим школы, детские сады и так далее, поэтому, ну, в принципе, я не знаю. Ну, можешь не вакцинироваться, но твои деньги пойдут на школы, сады, как минимум, это тоже неплохо. Вы можете объяснить вот прямо конкретно, почему так тяжело у нас идет вакцинация в России, и второе, что с этим можно сделать, как ее можно мотивировать людей на это? Ну, идет тяжело по причине недоверия. Раз, по причине распространения огромного количества ну, okay. фейки, суждений, вот эти, которые прямо, ну, еще сильнее усиливает это недоверие. Да? Ну, и в результате реально люди просто напуганы. Ну, если вот в ТикТоке, там, в Инстаграме, в ВК, там такие ролики, что типа тот, кто вакцинировался, у него рога отросли, там, там или что-то, да. Или кто вакцинировался, он навсегда, значит, там какой-то кривой, косой или так далее. Ну, ну представьте себе человека, вот. не то чтобы он решил не вакцинироваться, да, он зависает своей нерешительности, дальше идет еще посмотреть, что есть, а там сыпется. Рога отрастут, хвост отрастет, забеременеть не сможешь, еще что-то, да, но ну, и он опять зависает в своей нерешительности, просто он ничего не делает. Вот таких людей до сих пор много, они в таком коматозе, все, они не вакцинировали. Единственная возможность повысить долю вакцинированных — это достаточно ну, жесткие агрессивные меры, вот ну так это вот всегда так было и сейчас так, ну, такие добровольно-принудительные, скорее всего, пуш-методы, так называемые, да? бюджетников отправить, потому что не будет там, премии и выплат, кто в армии, да, отправить, да? призывать владельцев крупных корпораций оказать давление на сотрудников, да, ну вот, охватить таким образом. В принципе, первый показатель 30 процентов вакцинированных добивались именно так, потому что был показатель 7 процентов вакцинированных. Потом Выборы там, шмыборы опять это все э, ослабили, так сказать, да, но ну, теперь опять, видимо, пришло время, так сказать, ну, поддавливать. Вот начинается. Есть еще история, связанная с недоверием именно нашей вакцине. Нет ли здесь решения в том, чтобы запустить в Россию зарубежные вакцины, пусть они будут дорогие и за твои деньги, но ты, если что, можешь ее сделать. Не повысит это доверие, в том числе, и к нашей вакцине. Наша бесплатно это платно, но она есть. Вот, с точки зрения политиков это неприемлемый способ. Дело в том, что сохраняются вот эти пограничные тенденции, когда, смотри, до тех пор, пока спутник официально властями здравоохраническими, там, не признан в Европе, понятно, да, то наши власти да, не будут открывать возможность значит, привоза сюда иностранных вакцин. Очевидные очевидности, они не являются, в общем-то, ну там идеальными решениями, потому что они блокируют возможность наших, кстати, политиков добиваться того, чтобы людей вакцинированных, например, спутником, да, пускали в Лондон или там, пускали в Германии, пускали в другие страны, понимаешь? Сейчас нельзя, нельзя, надо сидеть 14 дней. Я там хотел в Лондон приехать, да, мне сказали, знаешь что, сиди 14 дней на карантине. В смысле? Я на два дня приехал в Лондон, в смысле, какие 14 дней карантине? То есть приехал, сел в карантин и даже уехать не можешь, да, сидишь, значит, потому что обратно тебя не пускается, понимаешь, самолет. Чего за Ты х... знаешь, сколько у меня людей сейчас знакомых, которые всем уже укололись, я думаю, да вы чего? Ну, а что делать, в Америку, там, вот это подавай, в Европу, вот это подавай, здесь спутник. Говорит, да, мы уже там обкололи. Я говорю, вы обколотые все. Жизнь такая, понимаешь, раньше кололись так сказать, только на реке, а сейчас колятся все. Есть подозрение, что вот эта неделя полулокдауна вряд ли приведет к каким-то очень высоким результатам. Я имею в виду, что снизится резко заболеваемость, что все сейчас побегут прививаться резко. Как вам кажется, если не получится, что государство может еще ужесточить, какой кулак нам показать, чтобы все все-таки побежали вакцинироваться? Ты хочешь, чтобы я предложил, что еще против меня же применить, что ли? Да? Самый сильный способ — это простой принуждение через работодателя. Все-таки государственный сектор большой в России, и крупных и средних компаний, ну, основные рабочие места дают крупные компании и бюджетные государственные организации, вот и все. Это 70 процентов всех рабочих мест. Поэтому, по идее, увеличивать давление через них, мы можем ну, увидеть, что каждый руководитель крупной компании будет, вот как я сейчас говорю, ну купить, вакцинируйся, зарплату там, все. Куда ты денешься? У тебя два варианта, улица, значит, или вакцинироваться. Или купить паспорт. Или купить, да. Ну, закупить... В Москве все можно. Купить все можно, да, но то ли уже ввели, я видел эти, увеличили санкцию за покупку значит, поддельных документов. Рискуй. Вот эти вот все рестораны, это хороший способ, видишь, получается, донести до людей, что все, опять все перекрыто там и так далее. Ну, мне кажется, все-таки сейчас уже не тот, не тот период, когда драконовские меры будут вводиться, потому что все же клиник настроили, да? то есть способность принимать больных и сопровождать их по ну, течению вот этой вот инфекции уже есть, ну, в большинстве регионов наверное, не во всех, но в целом, то есть, грубо говоря, способность реагировать на потоки увеличивающихся больных в медицине есть, и поэтому агрессивность введения каких-то вот таких вот ну, жестких мер, ну, она нет необходимости. Возможно ли повторение двадцатого года, когда мы вообще все дома сидели несколько месяцев? Ты знаешь, я бы мечтал чтобы был такой период, потому что я уже с ностальгией, так сказать, вспоминаю, когда такой особый вот случай, как будто мы съездили все какое-то увлекательное путешествие. Ну, я это очень запомнил. Сидишь, понимаешь, эти, ютубчик, строгаешь, эфиры, понимаешь, каждый повод, инфоповод там, каждый эфир заходит там на, на лям просмотров, понимаешь, ну, что, круто? Делать-то не... Сидим дома, смотрим ютубчик. Ребят, я вам столько выпусков настрогаю, классных, я вам обещаю, поэтому не парьтесь, если нас закроют, все, будет что смотреть, нормально отдохнем, с семьей время проведем, все будет хорошо. А если серьезно, может такое быть еще? <как> ну если серьезно, я думаю, все-таки нет, ну, много, мы много денег теряем, наша экономика, ну, и так я бы не сказал, что самая такая плодоносящие. Да. В эти периоды ну, мы сидим не, не работаем, дистанционных рабочих мест есть только там у 5 процентов компаний, они сейчас, конечно, расширяются, но ну, не так много, да. поэтому экономика теряет, а это что означает, зарплаты падают или не растут, доходы не растут, ну и чего, очень много людей, много, много семей испытывают большую нужду. Вот. А деньги в бюджете, которые ну, там, распыляются в виде этих, ну, дотации и так далее. Но они же кончатся когда-то, их уже там не так много. Ну и чего? К чему мы придем? Поэтому нужно все-таки приспосабливаться в какой-то проактивный режим. Но не будем мы жить по нормам, то есть будущего у человечества не существует, которые люди живут по нормам, по квартирам, курьеры, значит, ходят. Ну а что, курьеры не люди? Они тоже ходят, да? То есть нету у человечества будущего, которое говорит о том, что люди живут локально, никуда не ходят. Ни такого будущего нет, поэтому нам необходим все-таки вакцинация, все-таки развитие здравоохранения, то есть способности. Ну болеем люди, ну что, давай будем лечиться, так сказать, да? то есть находить способ такого миросообразного выживания. Россия богоспасаемая страна, понимаешь, потому что мы все делаем для того, чтобы умереть, но никак не умрем, поэтому и в этот раз все будет нормально, ребят, бизнес спасется как-то, так сказать, перекрутится, люди выздоровеют. Вот. Мне, конечно, не очень нравится, каждый раз вот мы как будто бы вот из пепла, как птица-феникс, значит, восстанавливаемся, такие отряхиваемся, нам тяжело, но мы... Мне не очень нравится такой подход. Лучше бы мы на каждом этапе могли ну, как-то закрепиться, да, и уже расти от этого уровня, да, но мы каждый раз как бы вот волной туда. Ну и сейчас тоже, наверное. Вот. Не знаю, пока других подходов, короче, нет, поэтому как денег нет, а вы держитесь, как говорил один наш, так сказать, правитель. Поэтому, ребят, держитесь, бизнесмены, держитесь. Будет тяжело, но мы прорвемся. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный роз, неважно, важно, где ты рос. в чем вопрос. Это секретный соус. Это секретный, это секретный, это секретный соус.